Всем привет! С вами, как всегда, Маша, и в этом видео мы будем покупать лошадь, которую вы уже видели у меня в видео, но это было на австрийском сервере, а почему эту масть мне проспечивала купить только сейчас на русском, я не знаю, но да, наконец-то я снимаю это видео, господи, поэтому давайте начнем, пока этот рефлекс повторения не достал всех. A beat of your heart. I remember bleeding when you tore me apart. Is this all you've left of me? 'Cause it breaks me.